Мне нужно сейчас станет больше связь. Ну, вообще-то у нее номер папины на день 27, 924, 7, 700, в середине, не помню, три цифры. Там 703, 703 по-моему, да? 703, да. Ну, на конце 27, 2 0, да.